Сейчас есть возможность выходить с новостями чаще, просто потому что накопилось много всего, о чем хочется рассказать. И к тому же есть потребность, потому что нам нужны деньги и хочется, чтобы люди видели, на что мы их тратим. Так что новостей теперь будет больше. Против, который вскочил сюда нам на помощь Собрал все шинели, ватники вместе с нами и Мы тут носились, на нас падали Вот эти вот штуковины чудесные Это весь, весь потолок убавился? Весь потолок падал на нас Блин, Фильм, это такая старая киностудия На которой ходят призраки Великих режиссеров и актеров Но, как любой старый организм Это дает сбой вот Какую-то чертову трубу прорвала и закопила нашу костюмерку помогала фактурить природа вот. Для чего подойдут? Для, для тестов посадок. Это чуть-чуть. Почти почти новая. Да. А вот это, вот это, это выцеша. Да. Да. Но это правда на югу да. Не, ну почему? Она же тоже не могла промокнуть, да. там По поводу да. там все ватники мы перешили курить. Это сколько ватников? 40 почти. 40. Вот, видишь, пуговицы все перешили. Отвороли пуговицы космосовые и перешили вот эти, настоящие. А вот смотри, вот это вот без, да, буквы? Ну, вот это без буквок, да, и вот эти без буквок. Вот которые лицо... без буквок, это вообще, вообще просто и... вообще красота. Да. Всем штанам, вот кроме вот этих, эти еще лишний надел. видишь, карман? карманы не должны а, быть. А, понятно, вы Мы отпороли все карманы из-за фактуры, но видишь, как оказалось, не все. Артем сказал, что останутся следы, но в принципе, когда перестирываешь, видишь, это особо не будет. Они новые, но они вот один... Один-один, а это перчатки, которые должны быть. И вот это вот шинель, это как бы закрашено, это мы тоже будем отпарывать, вот они были золотые. А должны быть? А должны быть вот такие. И мы на все шинели перешивали вот такие, буду это сделали айфовый И вот они умеют. у меня есть. Стас, стас, стас. Видишь, а вообще у всех вот таких А, вообще вот. вот. Это, а ну, это, не, это... это тоже не годится. Нет, нет, нет, это все другое. Вот ну так. Видишь, что с нашими документами у нас чудные мальчишки. Мы на каждом листочке были от Мы на каждом мальчишку делаем такую анкетку. Фотографию, как зовут, телефончик, какая роль. И все размерчики. И кому чего не хватает, знаешь. Станешь, Горько смотреть на это. Они все, но ну, давно. Они все в ужасе произношедшие. И это все-все промокло. Горько. <связано> есть все острое, есть только острое, потому что. что, что И бинтик, там сказать. А, а. А. Да. а почему ты валил? Я вален, пока что я промокли ноги. Потому но, что я мог при ботинке. Так, конечно, таскать, не таскай. Я с трудом таскаю. Ну, нас-то двое. Икуля куда его поставить? Да. Да. А ты была там? Нет. Еще не видела, как там все устроили. Это, вот... это мы переделали шапки, это тоже переделанная, просто она у нас чуть-чуть розоватая. Вот, вот это вот, вот, что вообще, вот это вот за, за штуковина вот это вот. Это шикарная вещь. Сейчас я тебе покажу. Это растяжка шапок. Включается в розетку. Видишь, 56. Так. Ставишь. Опа! Хопа. 65 Заметьте, пожалуйста, шкалу С первого, там, ну, второго дождя, она будет опять такая же маленькая Но Вот мы эту будем штуку ее с собой. изобрели, сконструировали изготовили Вика и Катя, <как> Да? Нет А шапки теперь стали вот такие Мы с Катюней перешиваем, делаем меньше вот это Так ну, вот Мы с Катюней растягиваем их и красим соответственно ага. Uh -huh, uh -huh, uh, да, вот. то есть вот Это просто такая милицейская шапка, да. такая натуральная Ну как бы нет, она, она тоже сейчас таких, ну как бы нету, тоже это ищешь по рынкам, знаешь, по этим, по барахолкам Это уже ближе к сделанному Это уже ближе к сделанному Это а сделанное, -а -а. а а да. да, а эти мы будем маслом просто подсолнечно все обмазывать и, и они будем... будут Они Семь. приобретают вот такой вот такой да. вот тон, как более темная кожа На детишек то есть еще раз, еще раз, это произошло что? Это произошло... Мы красили, мы просто положили а. воду в тепленькую. Даже не на ребенка, это на куклу. Вот вы пытались зафактурить, чтобы она была красивая, чуть-чуть такая светлая. А, она точно синтетической ткани. И она была да, вот она такой Она фир... шикарные. Да. шикарные. Видишь, да, они потому, потому что вот. Потому вот, что у них мелкая резьба, да. То есть, как бы у фляжек современных, они очень похожи, но резьба у них крупная, и это сразу бросается в глаза. Вот. Вот. 16 Шестнадцатый год. То есть были такие лопатки. Да, Артемка говорит, что с клепками лучше. А, надо, надо, надо. А, это, да, мы такие поснимаем, такие расстаки, купили эти всякие пони. Держи, держи, наверное. Коля, там сейчас с этими разобра. Ага. И все в одном месте. Как видите, работы полно и по плану, и сверхплана, так что расслабляться нельзя. Давайте поднажмем, браться.